Всем привет, с вами Мир, и сегодня мы с вами говорим о батончике Ну, Про сам батончик мы особо говорить не будем, скорее про слово Bounty. Но давайте вначале начнем со слова Батончик. Состоит оно из двух слов. Перем слово chocolate. ШОКОЛАД, Перем слово БАР, Батончик. Ну, в принципе, бар. Это больше прусок, чем батончик. Но в данном случае это батончик. Добавим немного магии и... Uh, Чё-то не сдалось как-то. Как-то шковарный английский язык. Никогда не знаешь, где ждать от тебя подвоха. Проблема заключается в том, что слово «чоколад бар» уже занято. Это шоколадная плитка. Поэтому нашим несчастным шоколадным батончиком остается довольство только... Candy bar, что значит буквально конфетная плитка, ну или конфетный брусочек. Ну да ладно, возвращаемся к самому слову bounty. Как и среди названия, оно само практически не используется, но все-таки у него имеет свое значение, а именно вознаграждение. Так я сказал, слово редкое, поэтому старайтесь его не использовать лишний раз. Если вам нужно слово вознаграждение, используйте слово reward. Вы с ним к тому же должны быть более знакомы, поскольку в любом вестерне объявления с этим словом висят практически сплошь и рядом. Несмотря на то, что слово Bounty само по себе используется довольно редко, оно часто используется в словосочетании bounty Hunter, что на русский язык можно условно перевести как Охотник за головами, хотя по сути перевод звучал бы как Охотник за наградой. Не уходя далеко от темы, есть фразовый глагол to put a bounty on, то есть назначить награду за что-то или за кого-то. Да раз мы говорим о bounty, то наверное, скорее всего, есть люди, которым было бы интересно узнать, как именно переводится райское наслаждение, но проблема заключается в том, что в оригинале никакого райского наслаждения нету, там используется совершенно другой слоган of The taste of paradise. дословно будет переводиться как вкус рая. Да и не дословно тоже. Райское наслаждение. На английский язык переводилось бы как heaven's pleasure. Замечу, что оно встречается в речи не часто, но оно есть. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!